Здравствуйте! В эфире рубрика «Странные левые», где мы с вами обсуждаем самые странные явления левой теории практики прошлого и настоящего. И сегодня у нас особенный выпуск. Мы поговорим с вами о таком удивительном персонаже, как Вильгелем Райх. На первый взгляд Райх предскажется чем-то довольно э, респектабельным, и Он известный психиатр, некоторые методы которого до сих пор активно используются в психиатрии. Он мыслитель, имя которого в качестве выдающегося представителя неомарксизма встречается в любом более-менее приличном учебнике философии 20 века. Но, как мы с вами сегодня убедимся, не все с ним так просто. Но начнем по порядку. Вильельм Райх родился в 1897 году. В довольно зажиточной семье в селе Добряничи Львовской области нынешней Украины. Тогда это, понятное дело, была Австро-Венгерская империя, а сам Райх себя всегда приписывал к немецкой культуре. И вот, когда ему было 14 лет, он застукал собственную мать в постели с своим домашним учителем, о чем рассказал отцу. Мать не выдержала позора и совершила самоубийство. А через несколько лет... Умер и э, его отец убитый горем. Понятно, что это несло огромную травму Райху, но и он одновременно в качестве сироты стал изналичным, в общем-то, распорядителем соответствующей фермы. Однако началась Первая мировая, и ферма в ходе боев была уничтожена. Собственно, Райх в этом плане принимает тут же решение идти на фронт и сражается в качестве офицера австрийской армии в Италии. После войны он переезжает в Вену, где поступает в Венский университет и изучает медицину. Там же он одновременно начинает увлекаться политикой и вступает в молодежное подразделение социалистической партии. Собственно, в рамках среди студентов университета возникает интерес к психоанализу, в то время еще довольно новому течению, и организуется кружок по его изучению. Райх довольно быстро осваивает основы фрейдизма и уже в 19-м году вступает в Венское психоаналитическое общество, начинает собственную психоаналитическую практику и показывает себя в качестве довольно талантливого психоаналитика. Одновременно он совершает некоторые новаторства в психоаналитической теории, в частности в работе «Анализ характера» он выдвигает такое понятие как «панцирь» или «мускульный панцирь». Под панцирем он понимает некую совокупность психологических защит, посредством которых психика пациента, собственно, сопротивляется лечению, и одновременно эти защиты блокируют свободное течение эмоций в психике человека. Новаторство же Райха стоит в том, что он увязывал этот психологический панцирь с некими физиологическими сугубо проявлениями, а именно с неестественным напряжением определенных мускулов тела. Что сильно повлияло на специфику ведения им психоаналитических сеансов. Он замечен Фрейдом. Более того, Фрейд фактически делает его чуть ли не своим наследником. К большому ненависти и в общем-то, зависти остального психоаналитического сообщества Вены, как правило, людей гораздо более старших и заслуженных. Но в это время в Австрии происходят очень быстрые и стремительные политические события. У власти находятся крайне правые католические силы. Эти консервативные силы одновременно обеспечиваются силовой поддержкой со стороны уличных банд парамилитарного характера, которые, ну, как говорят, прямо спонсировались со стороны Муссолини. Эти банды нападают на рабочие социалистические демонстрации, запугивают и убивают левых активистов. Разумеется, это вызывает большой резонанс в обществе, тем более, что когда этих убийц э, таки ловят, государство их явно выгораживает и часто они уходят безнаказанными. В результате, в качестве протеста против этого, рабочие социалистические активисты организуют ряд крупных демонстраций, которые расстреливаются правительственными войсками и полицией. И Райх находится в гуще событий. Он участвует в демонстрациях, где попадает под фашистские и правительственные пули. В то же самое время у Райха начинает складываться в уме его специфический синтез. Синтез марксизма и психоанализа. И формируется то, что у Райха получит название «секс-политики» или «секс-пол». Дело в том, что Райх начинает придерживаться взгляда, что капиталистическая эксплуатация неотделима от репрессии половых влечений человека со стороны буржуазного общества. И, соответственно, борьба должна идти на обоим этим фронтам. Он все больше радикализируется, и все больше его симпатий склоняется в сторону коммунистической партии Австрии. Но пока он не решается покинуть социалистическую партию и находится в ее левом оппозиционном крыле. Просто потому, что коммунисты достаточно слабы и мало на что в эту этапе влияют. В то же время у него все отлично, казалось бы, идет в психоаналитической работе. Он берет очень неплохие деньги за свои сеансы, а от клиентов нет отбоя центов. И он получает хорошие деньги, и большую часть этих денег он сразу же перечисляет в фонды коммунистической и социалистической партии. Однако на фоне этого всего нарастают некоторые противоречия с психоаналитическим сообществом. Во-первых, пользуясь своей концепцией панциря, Райх начинает отходить от базовых догм фрейдизма. Так, например, его пациент, он понимает пациентов. В полуголом виде, для того, чтобы лучше было видно, как раз напряжение мускулов. И вообще Райх очень много внимания уделяет именно мимике, жестам и другим телесным проявлениям психических проблем пациентов. В то же самое время, для размягчения панциря и освобождения потоков эмоций, он при прикасается к телам пациентов, ощущает определенные нажимы, массирование определенных их мускулов. Это является жестким табу в афроидизме. В афроидизме – все необходимо делать исключительно речью. И вот э, Райх э, в своей теории допускает еще большее отклонение. Он публикует работу, которая называется «Функция оргазма», где вводят понятие оргастической потенции. Оргастическая потенция – это способность испытывать особо сильный оргазм, обладающий вполне определенным набором характеристик психосоматических. И Райх выдвигает тезис, что человек, испытывающий такой оргазм, излечивается от неврозов иными словами способность получать статергазм делается им некой панацеей от всех невротических проблем он пытается привлечь к своей теории фрейда но фрейд с ней радикально не согласен фрейд считает что неврозы бывают разные у них бывают разные причины и лечить их надо все по-разному в результате рай фактически оказывается во враждебном окружении его не принимают психоаналитики но и коммунисты, и социалисты тоже начинают относиться к нему все более подозрительно. Дело в том, что исходя из своей концепции секс-политики, которая позже дополняется секс-экономикой, то есть применение принципов плановой экономики к собственно, реализации сексуальных потенций, Райх начинает открывает целый ряд клиник для рабочих. Дело в том, что в то время рабочие, как правило, не могли получить никакой психологической помощи, потому что это просто было очень дорого. И вот в рабочих кварталах Райх и его соратники открывают такие бесплатные клиники, где рабочим оказывается психологическая консультация, гинекологические обследования, распространение средств контрацепции, проводятся лекции на всем базовой сексуальной гигиены, ну а также э, одновременно проводится активно, пропаганда легализации абортов и облегчения процессов развода. В то же самое время ведется и коммунистическая пропаганда. Это могло выглядеть так. Скажем, к Райху приходил... Рабочий с неврозом. Райх его обследовал и приходил, разумеется, к мнению, что причиной невроза является половая неудовлетворенность данного рабочего. Он спрашивал рабочего, почему же тот не удовлетворяет себя на полную катушку. Ну а рабочий оправдывался, что вообще-то у него нет своего жилья и ему просто негде. Ну На что Райх ему популярно объяснял, что обеспечение всех рабочим жильем станет возможно только при социализме. И поэтому ради своего психического здоровья рабочий должен бороться за социализм. А дело в том, такие вот практики на самом деле, их, они очень не нравились социалистической партии. Дело в том, что в то время Австрия была еще очень католической страной, и такого рода деяния явно не прибавляли им электората. Вы знаете, как я уже сказал, Райх оказывается целиком окружен враждебным окружением, и работать становится нормально невозможно. Почему он, принимает, собственно, принимает решение переехать в Берлин? В Германии, оказавшись, он тут же вступает в коммунистическую партию Германии, навязывает связи с местными психоаналитиками и организует, собственно, опять же, психоаналитическую практику. А в Германии – начало 30-х годов. Сам на повестке дня – стремительно возрастающая популярность Адольфа Гитлера. Райх активно участвует в антифашистских демонстрациях, слушает выступления товарища Тельмана. И эти выступления им очень не нравятся. Дело в том, что Тельман – как марксист, объясняет фашизм, главным образом, экономическими причинами. В то время как Райх считает его э, неким феноменом массовой психологии, в первую очередь. И Райх начинает собственный анализ фашизма, которая потом э, суммируется в его знаменитой книге «Психология масс и фашизм». В этой книге Райх утверждает, что основной причиной популярности фашизма является э, подавление половых влечений немецкого пролетариата. То, что людей в буржуазном обществе с детства заставляют подавлять свои половые влечения, за то, что эти влечения находятся под запретом фактически, формирует определенный характер. Характер склонный к покорности, не способный на бунт и всегда готовый поддержать сильного лидера. Но фашизм еще хитрее, по мнению Райха. Фашизм активно эксплуатирует сексуализированные темы и дает как бы суррогатный выход этой половой энергии. То есть, Райх очень много описывает сексуализированность, фашистских ритуалов, фашистские символики и так далее. В частности, например, свастику он интерпретирует как символическое изображение двух совокупляющихся тел. А раз причины фашизма в этой самой половой недовольтворенности, то единственный способ побороть фашизм, это побороть половую недовольтворенность. Иными словами, единственный способ борьбы с фашизмом, это сексуальная революция. И да, Выражение «Сексуальная революция», которое сыграет колоссальное значение в культуре 20 века, ввел впервые именно Вильгельм Райх. Но для реализации этой самой революции он, кроме организации клиник, по предмету того, как он делал в Австрии, он одновременно начинает печатать ряд брошюр, адресованных самым разным Группам населения. Так, например, он публиковал даже брошюру для самых маленьких, где в популярной и увлекательной форме сказки детям объяснялось, что детей приносят вовсе не аист их не доходят в капусте. Но самой главной брошюры при этом она адресовалась, разумеется, э, немецкой молодежи и содержала на самом деле базовые правила половой гигиены, развенчивания основных мифов, создаваемых вокруг. Половой жизни и прочие, в общем-то, предметы полового просвещения. Взя, напечатав эту, брош... ну, написав эту брошюру, он с рукописью тут же пошел в ЦК Коммунистической партии Германии. И с утверждением, что именно вот это необходимо, жизненно необходимо тут же напечатать и распространять среди немецкого пролетариата. Ну, в руководстве партии были, мягко говоря, удивлены таким такой инициативностью, но он уже в то время был довольно уважаемый партиец, и поэтому было принято нейтральное решение отослать брошюру в Москву на рецензию. Ко всеобщему удивлению, брошюра приходит с Москвы, одобренная московским партией, и, соответственно, немецкой компартии дано предписание немедленно приступать к распространению ее среди пролетариата. И вот, собственно, чем стало делать. Но они вначале пытались, конечно, задержать публикацию. Тогда Райф просто запечатал ее за свой счет, и им пришлось ее распространять, что и было исполнено. Одновременно, в то же самое время, с одной стороны, в верхах коммунистической партии, у людей постарше, растет неприязнь к Райху. понятное совершенно. А у молодежи, наоборот, среди молодежи немецкой, коммунистической, растет число его почитателей. воспользовавшись этой ситуацией, Райх быстро организует собрание партийной молодежи, на которой принимается быстренько резолюция, написанная в самых радикальных выражениях и призывающая к сексуальной революции среди немецкого пролетариата. Партии, руководство партии было, опять же, мягко говоря, удивлено. Немедленно в партийной печати печатается разоблачение, в которой Объявляется, что резолюцию считать недействительной, всех участников и подписантов сурово отчитать, а организатора собрания исключить из партии. Что характерно, они тогда не знали, что это сделал Райх. И когда они это сделали, они казались в довольно дурацком положении. Потому что по факту они исключили уважаемого партийца за идеи, одобренные непосредственно из Москвы. Что характерно, кстати, Райх еще ранее был в Советском Союзе, наблюдал за тем, как в 20-е годы проходили реформы, как раз семейной, да, половой жизни в Советском Союзе, были некие эксперименты интересные, Райх они страшно понравились, и, в общем-то, Советский Союз, он сам считал некой путеводной звездой сексуальной революции человечества. Ну, а вот, казалось бы, Райха исключили из партии, но на самом деле это уже было бессмысленно. Потому что тут же к власти приходят национал-социалисты. Буквально в первые дни после прихода национал-социалистов к власти, в нацистской печати публикуется разоблачение идей Райха, как портящих немецкую молодежь. Райх понимает, что его, на его жизнью нависла нешуточная угроза и покидает Берлин, возвращаясь снова в Вену. В Вене он еще далее... Продолжает спорить с психоаналитиками и коммунистами местными. И он оказывается между двух огней. Коммунисты считают его слишком фрейдистом, а фрейдисты слишком коммунистом. Более того, Фрейд к тому времени двинулся очень серьезно вправо, в сторону консервативных взглядов. И на самом деле он для него возмутительно, что Райх пытается увязать его любимый психоанализ с коммунистическим движением. Ну вот, оказавшись опять же в такой неблагоприятной ситуации, Райх принимает решение эмигрировать в Данию. В Данию он по старой схеме тут же наводит связи с местными психоаналитиками и коммунистами, обзаводится большим количеством сторонников, пациентов и учеников. Часто эти вещи, кстати, совмещались, потому что довольно распространенным способом изучения психоанализа было записаться в качестве пациента к психоаналитику и таким образом усвоить его техники. Но в Дании опять же... У него случается конфликт, потому что местное, местный журнал публикует одну из его статей, там встречается нехорошее слово, журнал обвиняют в порнографии, а, собственно, издателя получает тюремный срок. При этом это одновременно, в общем-то, ставит в невыгодном свете коммунистическую партию, в которую Райф в то время пытается вступить, но еще пока не вступил, и в партии принимает решение о его исключении из партии. Заметим, до того, как он стал ее членом. Но, тем не менее, решение было принято. Райх опять оказывается в таком нехорошем окружении. Он перемещается в Швецию, откуда вынужден потом переехать в Норвегию. В Норвегии, опять же, случается несколько нюансов. Во-первых, его исключают уже окончательно как местные коммунисты, так и его исключают из Международной психоаналитической ассоциации. Почему же это происходит? А дело в том, что тут у него начинают разворачиваться совсем уж неортодоксальные движения. Дело в том, что Райх, войдя в конфликт с Фрейдом, понимает, что сможет доказать свою правоту, только если у него будут твердые доказательства. А это значит доказательства естественно-научного характера. Он принимается за изучение физики, химии, биологии и начинает проводить эксперименты. Опять же, как он получил доступ к лаборатории, очень просто. У него Он... Все хотели записаться к нему на сеанс, все хотели лечиться у него. И когда, когда один из известных ученых, тогда норвежский, захотел у него лечиться, он поставил условием «давай мне доступ к твоей лаборатории», что и было исполнено. Вот Райх получает личную лабораторию, и там он начинает проводить опыты по измерению биоэлектрического заряда человеческого тела, особенно разных частей человеческого тела, особенно эрогенных зон. По поводу этого тут же в печати появляются разоблачения, что Райх устраивает в лаборатории оргии сумасшедших. Это было, конечно же, ну, не совсем корректно. На самом деле там доходило только до мастурбации и поцелуев. Но, да, замеряли электро, в общем-то, поток электричества в теле, особенно в определенных зонах этого тела. И вот, работая над этими биоэнергетическими экспериментами, Райх понимает, что нужно разобраться в самых основах. И он решает проводить опыты на амебах. И это было судьбоносное решение. Он спросил своего ассистента, а как мне раздобыть амеб? Ну, ассистент сказал, возьми травы, накидай в вариум с водой, и через какое-то время там заведутся амебы. Откуда же там возьмутся амебы? Спросил ассистента Райх. Ну, ассистент сказал, ну, они вообще-то из пор воздуха берутся. Райх, разумеется, такому глупому объяснению не поверил и решил разобраться сам. Обложившись мощнейшими микроскопами и фотокамерами, он начал смотреть, как разлагается трава в воде и обнаружил, что от травы отделяются маленькие микроскопические пузырьки, которые совершают странные движения. Движения, похожее на живых существ. Они пульсировали, они кружились, они двигались и совершали даже движения, похожие, по мнению Райха, не только на потребление пищи, но и на половой контакт. В результате Райха осенило, он открыл новый вид существ. Существ, находящихся на границе между живой и неживой природой. Существ, объясняющих тайну происхождения жизни во Вселенной. Этих существ Райх назвал бионы. И в это времени он начинает очень много писать про бионы. Собственно, он, конечно же, приглашал многочисленных э, ученых. Ученые смотрели на это и говорили, что это либо бактерии, либо это, да, частицы микроскопические, которые движутся под воздействием броновского движения. Райха такие объяснения, как вы понимаете, не удовлетворяли. Он считал, что бионы существуют повсюду. Они отделяются от неживой материи. А когда они соединяются, образуются простейшие. Этим объясняется появление жизни. И вот, Райх ставит эксперименты над своими бионами. И в том помещении, где проводятся опыты, он замечает странные явления. Когда он заходит туда, он в полной темноте Видит какое-то странное синее свечение. Это свечение видно даже если закрыть глаза. Оно просвечивает сквозь веки. Но видят его не все, а только самые внушаемые ученики Райха. При этом одновременно глаз, которым он наблюдал за бионами, начинает слепнуть. А кожа при приближении к бионам начинает ощущать странное покалывание. Райх замечает эти феномены и подробно их описывает. И, разумеется, от него теперь уже открещиваются абсолютно все. Не только психиатрическое сообщество, но и, конечно же, коммунисты. И Райх, правда, пытается выйти на связь э, с неофициальными коммунистами, с одной из троцкистских организаций. Но и они не очень поддерживают его секс-политические движения. И вот, опять же, Райх оказывается снова в полной изоляции. Одновременно он понимает, что вполне возможно... Захват Норвегии со стороны гитлеровских войск и решает покинуть Норвегию. У него находятся последователи в Соединенных Штатах и он решает при их помощи туда эмигрировать. И вот, приехав в Соединенные Штаты, Райх там на самом деле начинает постепенно праветь. Явление это не очень уникальное, это довольно часто происходит с эмигрантами в Соединенных Штатах, но у Райха разворачивается как-то довольно быстро. Вначале наступает разочарование в Советском Союзе, особенно после того, как при Сталине начинается определенный консервативный поворот в политике касающихся вопросов пола и семьи. Потом за разочарованием в Советском Союзе наступает разочарование в коммунизме. Теперь вместо коммунизма Райх говорит о некой э, трудовой или рабочей демократии. Некая э, идея того, что общество она строит на непосредственных связях трудящихся в непосредственном процессе производства. Идея эта довольно близка анархизму, но она не мешает Райху активно выступать за те или иные политические силы. И в этом плане его политические силы, политические симпатии все более и более сдвигаются вправо. Сначала он поддерживает э, Соединенные, Соединенные Штаты в холодной войне против Советского Союза. Потом он выступает с горячей поддержкой Эйзенхаура, а после Гувера и заканчивает, в общем-то, как совершеннейший антикоммунист, который поддается истерике маккартийских времен, этой охоте на видим, и начинает повсюду видеть заговоры сталинистов. Но это, как я уже сказал, не является чем-то таким уж уникальным. Это довольно характерно вообще для иммигрантов Соединенные Штаты. А вот что уникально, это те научные открытия, которые в Америке начинает делать Райх. Как уже было сказано, он замечал странное синее свечение, исходящее от бионов. И он решил его исследовать более подробно. Для этого исследования он сделал свое первое великое изобретение. Аргонный аккумулятор. В первом виде аргонный аккумулятор был небольшой коробочкой, стенки которой состо... имели слоистую структуру, то есть там чередовались органический и неорганический материал, например, металл и дерево. И, по мнению Райха, согласно экспериментам его над бионами, органический материал притягивает вот это вот странное свечение, а металли... металл, наоборот, его отталкивает. И, соответственно, по идее Райха, если взять такую коробочку, поместить туда эти вот его организмы, бионы, то она будет, по сути, консервировать ту энергию, выделяемую бионами, и накапливать ее. Затем он в стенке проделал глазок и смотрел через него. И, разумеется, увидел там синее свечение, гораздо более яркое, чем он наблюдал в лаборатории. Тогда он понимал, конечно, что это сугубо субъективное впечатление, и научное сообщество это не убедит. Он начал э, проводить некие объективные замеры, используя электроды и термометры, и обнаружил, что температура в рамках аргонного аккумулятора повышается на какую-то долю градуса. Тогда он сделал другую коробку, которая не представляла собой аргонный аккумулятор, в ней повышение температуры не наблюдалось. Но он тогда сделал еще одну коробку. Это был аргонный аккумулятор, но в который не были помещены бионы. И что вы думаете, там снова появилось синее свечение. Это была загадка, и эта загадка была решена Райхом. Однажды, когда он отдыхал на живописном озере вместе с тогдашней своей возлюбленной, он ночью вышел посмотреть на звезды и увидел, что эти звезды как-то странно мерцают. Он уже в то время был бы меня знаком с основами астрономии и знал, чем наука официально объясняет такое мерцание звезд. Но они мерцали не в тех областях неба наиболее ярко, где должны были наиболее ярко мерцать. Тогда он начал сматриваться в космическое пространство между звездами. И что бы вы думаете, в глубинах тьмы космической он увидел все то же синее свечение. И тогда Райха осенила. И тогда родилось его главное понятие – аргон. Что такое аргон? Аргон происходит от слова «оргазм». Дело в том, что Райх в ходе бесед с своими пациентами зачастую слышал, как они описывали оргазм, происходящий в их организме, как течение некоторой энергии, некой как бы, жидкости в их организме по конечностям. И Райх решил, что это перетекание реальной, неизвестной науки энергии. И вот это теперь появилось у этого имя. Это был Аргон. Та самая сила, которая дает целительный характер оргазму человека, та же сила находится повсюду в космосе. Она управляет небесными телами, и она ответственна за появление жизни во всей Вселенной. Таким образом, конечно, возникал вопрос. Райх не был дурак. Почему же столетиями ученые никогда не замечали этого странного явления? И у Райха было два объяснения. Во-первых, обложившись приборами, ученые просто разучились смотреть глазами. В этом смысле художник видит мир лучше, чем ученый. А во-вторых, ученые, как правило, фиксировались на предметах окружающего мира. Они не были психотерапевтами, они не знали тайн человеческой души. И вот именно уникальное положение Райха, что он знал какие-то основы естественных наук и в то же самое время был психотерапевтом, позволило ему разгадать тайну вот этой энергии, которая составляет основу не только космических феноменов, но и главных феноменов души человека. В то же самое время Райх верил в целебные свойства открытого им аргона. И он понимал, что грядет мировая война, будет много раненых, их нужно будет лечить а значит промедление смерти подобно. Необходимо срочно убеждать научное сообщество в силе аргонной энергии и начинать и разрабатывать ее свойства. И Нурайх уже был научен опытом. Он знал, что помнил, как в Норвегии ученые не были впечатлены его открытием. Поэтому он придумал хитрый план. Необходимо заручиться поддержкой такого человека, чей научный авторитет будет настолько неперекаем что остальные будут вынуждены согласиться. Этим человеком был Альберт Эйнштейн. Райх пишет письмо Альберту Эйнштейну с изложением своих опытов и тех выводов, которые он на основании этих опытов делает. Самое удивительное, Эйнштейн впечатлен. Эйнштейн не за шутку заинтересовался и предложил Райха посетить его. Райх приезжает с оборудованием и они пять часов общаются, попутно Райх демонстрирует Эйнштейн опыты. Эйнштейн увидел те данные, которые описывал Райх И был впечатлен Райх вне себя от счастья А Эйнштейн говорит, что пусть он ему пришлет все остальные материалы А пока что Эйнштейн сам в более строгих лабораторных условиях Повторит те же, те же эксперименты И вот к Райху приходит письмо от Эйнштейна Где Эйнштейн говорит, что повторил эксперименты И ничего не получилось Внезапно оказалось, говорит Эйнштейн, что разница в температуре, фиксируемая в аргонном аккумуляторе, связана банально с тем, что поверхность стола э, разруша, собственно, прерывала потоки горячего и холодного воздуха. Вот и все. Райх разочарован и отчаян. Он понимает, что даже такой великий человек, как Эйнштейн, слишком окован в этот психологический панцирь и не способен увидеть открытие, которое изменит все. И тогда он решает действовать более постепенно. В Ренджли, штат Мэн, он покупает ферму, заброшенную недалеко от того озера, где ему впервые явилась тайна аргонной энергии. И вот на этой ферме он организует исследовательский центр под названием «Оргоном». Центр этот существует, активно действует до сих пор под названием «Музей Вильгельма Райха». Там он строит лабораторию, обсерваторию, и начинает наблюдать самые разные феномены, окруженные своими последователями, учениками и иногда пациентами. В этой ситуации он начинает работать над существенной проблемой. Он решает побороть самую опасную болезнь. Он решает побороть рак. Проводя эксперименты над раковыми больными, Райх приходит к выводу, что э, все формы рака вызываются особым видом бактерий. Эти бактерии распространены повсюду. Они заражаемся мы все только потому, что в нашем теле есть бионы, которые при помощи аргонной энергии убивают эти вредоносные бактерии. Проблема в том, что когда в человеке половое желание недостаточно сильно, когда в человеке нет оргастической потенции, в таком человеке его ослабленная аргон его ослабленная половая энергия не способна бороться с этими вредоносными бактериями и развивается раковая опухоль. Таким образом, для профилактики э, и лечения рака необходимо применять аргонную энергию. И Райф модифицирует свой аргонный аккумулятор. Теперь он выглядит в классе, приобретает свой классический вид. Это такая будка деревянная. Ну, э, стенки которой опять же, соединя, сделаны из чередующихся прослоек дерева и металла. Или других органических и неорганических материалов. Будка это довольно просторная. В нее можно спокойно поместиться человеку. Пациент, желательно в обнаженном виде, залазит в эту будку и сидит там от получаса до нескольких часов. Однако, логично возникает вопрос, если аргонная энергия берется не из бионов, а как бы прилетает из космоса, как теперь утверждает Райх, то как она проникает сквозь неорганический материал? Райх отвечал, эта тайна ему неизвестна, но она работает. И вот... Райх начинает активно лечить раковых пациентов при помощи аргонного аккумулятора. К чести Райха надо заметить, что он не предлагал пациентам отказываться от услуг официальной медицины и более того, он считал, что аргонный аккумулятор исцелит этих пациентов. Он говорит, что он способен лишь облегчить их состояние. И разумеется, пациент, часть пациентов говорила, что им становилось легче, а у одного даже вот его опухоль каким-то образом исчезла. И вот Райх лечит активно пациентов, его соратники и многие другие сторонники начинают использовать аргонный аккумулятор в качестве профилактики, которая одновременно лечит не только, казалось, рак, но улучшает общее самочувствие и стреляет от кучи других болезней. Однако Райх всячески подчеркивал, что сам по себе аргонный аккумулятор лечит только последствия, но он не лечит причину. А причина рака состоит в той самой сексуальной закомплексованности европейского человечества. И таким образом он предлагает для лечения рака то же средство, которое ранее предлагал для борьбы с фашизмом. Сексуальную революцию. И вот далее Райх, мысль Райха движется вперед. В это время, 1945 год, взрывы атомных бомб Хиросимы и Нагасаки, Райх в шоке. И Райх всерьез опасается мировой ядерной войны. Поэтому начинает теперь работать над проблемой радиационного поражения. Для этих экспериментов он закупает радий, делает огромных размеров аргонный аккумулятор и помещает туда радиоактивный материал. И он, идея Райха была такая. Согласно Райх, предполагал, что, собственно, аргон ⁇ энергия жизни. А ядерное излучение, ядерная радиация – это энергия смерти. А значит, энергия жизни должна победить энергию смерти. Этот проект, который, собственно, был организован в рамках органона он назвал ОРАНУР, что является сокращением от аргонное излучение против ядерной радиации. Но результаты опыта были неожиданны. Внезапно оказалось, по мнению Райха, что Аргон не ослабил радиационный фон, а его усилил. Счетчик Гейгера рядом начинает зашкаливать. Все бьют тревогу, у всех ухудшается самочувствие. Райх немедленно избавляется от радиоактивных материалов. Счетчик Гейгеров приходит в норму, но самочувствие не улучшается. Над всем органоном и всей округой нависла какая-то мрачная атмосфера. И в этой атмосфере у людей случаются головные боли, Кружится голова и просыпают те болячки, которые долгое время дремали в этих людях. И Райх выдвигает следующую теорию. С его точки зрения, ученые совершенно не понимают принцип воздействия радиации на тело человека. Дело в том, что на самом деле аргон действительно является энергией жизни. И когда он соприкасается с энергией смерти, с радиацией, он как бы звереет. Он выходит из состояния равновесия и начинает агрессивно атаковать. Ядерное излучение. И в этот момент Аргон превращается в так называемый Дор. То есть deadly Аргон. То есть смертоносный Аргон. И вот благостная изначально сила становится разрушительной и вредоносной для всего в живого. И Райх замечает, что на Арганонном образуются странные облака. Неожиданно посреди синего неба, безоблачного, появляется странного вида черные тучи. Неестественно болезненные черные тучи. Грайс туч появляются, все живое чувствует некую погибель, некое зло, а люди впадают в депрессию и уныние. Сам пейзаж становится наполнен некими энергией уныния. И Райх, которого теория никогда не была отделена от практики, решает бороться с этим смертоносным аргоном. И здесь он совершает свое самое эпичное открытие. Это аргонная пушка. И как ее еще называли, клаудбастер или разрушитель облаков. Дело в том, что Райх считал, что ученые не понимают принцип действия громотвода. С точки зрения Райха, громотвод управляет э, погодой за счет того, что управляет аргонным энергией, которая разлита повсюду в атмосфере. И поэтому он делает, по сути, модифицированный громотвод. Изначально аргонная пушка представляла собой длинную такую вот полую трубку металлическую, к, из, к одному из концов которой был присоединен кабель. После чего кабель опускался в максимально глубокий колодец, как бы заземлялся. После чего Райк направлял эту пушку на облака и замечал, что облака начинают изменяться. Тогда он усилил этот аппарат, соединив множество аргонных пушек в такую мощную батарею, которая выглядит на самом деле как какая то научно-фантастическая зенитка, и направляя эту типа, пушку в небо, он как бы энергией аргона, правильно ее манипулируя, собирал одни облака и рассеивал другие. Для большей эффективности он сделал мобильную форму такого рода зенитки и своего разрушителя облаков более, ну, чуть поменьше размером и водрузил ее на грузовик. И ездил по округе, стреляя по облакам. Местные газеты писали, что у соседа Райха, фермера, который выращивал чернику, у него были опасения, что черниха погибнет, потому что долго не шел дождь, была засуха. Ну, он пригласил Райха, Райх приехал, пострелял по облакам. И что же вы думаете? Пошел дождь. Вот, конечно же, такого рода открытия, они да, сделали невозможным не обратить широкую общественность внимание на эту деятельность. В ряде газет публикуется статья, которая всем перепечатывается в солидных психиатрических журналах, где раскрываются все особенности Райховской терапии, и вот этого самого аргонного аккумулятора. Там к тому же присутствовало определенное количество прямой лжи. Якобы Райк действительно говорил, что это прямо исцеляет от рака и так далее. И тем не менее этим всем заинтересовались власти. А именно FDA. Это управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами. Такая вот организация очень заинтересовалась распространением такого вот нелицензированного лекарственного средства. Соответственно, началась проверка, началось расследование. Райх не шел на какое бы то ни было сотрудничество со следствием, не давал в распоряжение этого FDA, соответственно, свой органный аккумулятор, призывал, опять же, пациентов с ними не сотрудничать. Тем не менее... Следствие шло и в результате было заведено судебное дело. Райх не появился в суде и вообще всю защиту свою вел себя довольно вызывающе и, прямо скажем, не очень корректно. Почему это происходило? Дело в том, что на этот момент Райх почему-то выработал твердое убеждение, что его личным союзником является президент Эйзенхауэр. И когда над э, Органоном пролетали самолеты, он говорил, что это ВВС США сигнализирует ему, что он находится под их защитой. Он был почему-то полностью убежден, что за его исследованиями американские власти плотно следят и уже сейчас используют определенные наработки, построенные на органной энергии. И вот, исходя из этого, он вел себе очень вызывающее весь судебное, в общем-то, дело. Не слушал своих адвокатов, не хотел идти на какие-то бы то ни было компромиссы. Разумеется, в результате его признали виновным в шарлатанстве. Кстати, объективно это было неверно, потому что Райх тратил в десятки раз больше денег на все эти разработки, чем то, что он получал, скажем, от э, продажи или э, передачи пациентам своих аргонных аккумуляторов. То есть... Это не было шарлатанство, это было искренне научное фричество. Так вот, собственно, началось в результате проигравший дело Райх, ему приказывают прекратить распространение аргонных аккумуляторов, все существующие аккумуляторы отозвать и не публиковать ничего, что касается упоминаний аргонной энергии. Райх... Считает, разумеется, решение такого, этого суда незаконным. Он считает, что суд не имеет права вмешиваться в дела науки. Он сравнивает себя с преследуемым Джордана Бруно. Он одновременно это все концептуализирует, выдвигая такое понятие, как бронированная чума или эмоциональная чума. Согласно Райху, вот этот вот самый э, панцирь, который есть у человека, который препятствует ему свободному проявлению эмоций, в том числе и половых влечений, этот человек э, иногда вырабатывает настолько мощный панцирь, что его невозможно пробить. Ч человек сам чувствует, что этот панцирь непробиваем, он завидует тех, у кого, кто может выражать эмоции, и стремится подавлять любые проползновения на его панцирь. Он свой панцирь защищает. И вот, по мнению Райха, именно вот такая вот эмоциональная чума, Противостоит ему в этой борьбе. При этом Райх, э, э, пораженный решением суда, решает отомстить. Он отсылает всем синоптикам в округе предупреждение, что завтра вызовет огромный шторм. И начинает, как угорелый, ездить по всей округе, стреляя по облакам из аргонной пушки. Что характерно, действительно в округе выпало аномальное количество осадков. Еще у него был мощный проект по прекращению распространения пустыни в Аризоне. Вместе со своими соратниками и коллегами, вооруженные аргонными пушками, они едут в пустыню. И Райк замечает, что пустыня прямо связана с этим сдор, то есть смертельным аргоном. Он видит темную энергию, распространенную повсюду, и понимает, что именно она ответственна за опустынивание. Однако в процессе борьбы с пустыней, при помощи аргонной пушки, у ряда участников экспедиции обостряются некие заболевания. Райф считает, что это связано непосредственно с контактом вот с этим темным аргоном и решает прекратить соответствующие эксперименты. В то же самое время, пользуясь некой уловкой, не очень убедительной, он продолжает распространять через одного из своих коллег аргонные аккумуляторы, так как считает их распространением делом жизни и смерти, делом священным. При этом у него начинается еще одна интересная тема. Дело в том, что это 50-е годы. В прессе все чаще появляются сообщения о НЛО. Райх никогда не сомневался, что мы не одни во вселенной. В конце концов, Аргон повсюду, и Аргон везде порождает жизнь. И он пристально изучает вот эти самые свидетельства о летающих тарелках. И что он видит? Они летают по какой-то странной необъяснимой траектории. Они светятся синей энергией. Ну, я думаю, зрители уже поняли, к чему идет, о чем идет речь. Райх полностью убежден, что инопланетяне освоили все тайны Аргона, и летающие тарелки летают именно на Аргонной энергии. Теперь он называет инопланетян Инженер, космическими инженерами Аргона и начинает писать многочисленные произведение. Кстати, первое произведение про инопланетян он приложил в качестве такого приложения к своей апелляции в суд США. Что характерно, Райх сомневается насчет природы этих инопланетных гостей. Да, он говорит, возможно, что они просто прилетаются на летающих тарелках, но так как тарелки используют Аргон, то у них должны быть выхлопы. И вот тот самый темный Аргон Который распространяется все время в атмосфере, его становится все больше, все больше этих черных страшных облаков. Это связано не только с тем, что мы загрязняем окружающую среду, хотя и с этим тоже, но и с тем, что иноплан... это просто-напросто выхлопы инопланетных летательных средств. И тогда стоит вопрос, делают ли они это случайно? Возможно, говорит Райх, но маловероятно. И у него есть две главные гипотезы. Одна гипотеза и в том, что инопланетяне, они на самом деле добрые. И они хотят спасти нас от вредоносного влияния аргона, который мы сами вырабатываем. И таким образом хотят выбросами аргона выработать у нас иммунитет к его вредоносному воздействию. Но чаще Райх впадает в паранойю и считает, что это грандиозный план по захвату нашей планеты. Инопланетяне хотят реформировать нашу планету, уничтожить на ней все живое, чтобы спокойно ее захватить. И вот в таких размышлениях о природе летательных средств наземных цивилизаций он его застает новый вызов в суд. Суд, как ни странно, не оценил его игнорирование предписаний. И он получает, в общем-то, теперь уже за него заводится уголовное дело за неуважение к решению суда. В суде он ведет себя по-прежнему также вызывающе. Не идет на какие-то компромиссы, так как научная истина, как он говорит, для него важнее, чем какое-то судебное дело. И вообще судьи не имеют права вмешиваться в научные вопросы. Ну и, конечно же, он проигрывает дело. Его присуждают два года тюрьмы. Один год присуждают одному из его ближайших соратников. При этом аргонные аккумуляторы приказаны все уничтожить. Кстати, делается это максимально садистским образом. То есть судебные исполнители приезжают к Райху в органон и требуют, чтобы он своими руками уничтожал собственные аккумуляторы. После этого, однако, все не закончилось. Дело в том, что вся литература, написанная раха в Америке, признается рекламой аргонных аккумуляторов и подлежит уничтожению сжиганию. Что и было собственно осуществлено на глазах Райха. Ирония ситуации не ушла ни от кого. Вообще то это был не первый случай, когда книги Райха сжигали. Их отлично сжигали в Третьем Рейхе. И вот Райх убежал от одних любителей сжигать книги, лишь для того, чтобы его книги были сожжены в свободной Америке. Но перед отправкой Райха в тюрьму, э, с ним проводят психиатрическую экспертизу, а психиатр был молодой и сам, кстати, когда-то учился по книгам Райха. Они приятно беседовали и ничего не предвещало беды. Однако внезапно над зданием пролетел самолет. Райх рванулся к окну, выглянул и начал говорить о том, что у него есть друзья в правительстве Соединенных Штатов. И этот самолет сигнализирует Райху, что он по-прежнему находится под защитой ВВС США». После такой увлекательной экспертизы Райх обратился к молодому коллеге. Какой будет диагноз? Но ну, коллега ответил что-то в духе. Ну, вы же сами понимаете. Райх, понимающий, кивнул. Правда, такой диагноз создал бы проблемы для FDA, для самой администрации, которая его преследовала. И поэтому была создана повторная комиссия, где Райха признали все-таки здоровым и отправили в тюрьму на общих основаниях. В тюрьме Райх Обостряются болезни сердца, и в 1957 году он умирает в своей камере ночью от сердечного приступа. После смерти Райха его ближайшие ученики превращают органон в музей Вильгельма Райха, который активно действует до сих пор. Основываются журналы, пропагандирующие райховские идеи, и основывается колледж, которым изучение аргонной энергии. Который, опять же, существует и функционирует до сих пор. Но и влияние Райха на культуру 20 века на самом деле сложно переоценить. Его э, идеи нашли, разумеется, большой отклик у субкультур того времени, разумеется, у хиппи. Которые, правда, больше использовали его идеи как оправдание ворги под ЛСД. Эти идеи из-за этого нашли отзвук множестве рок и поп-песен той эпохи. Выпускались фильмы, пропагандирующие идеи Райха, в основном артхаусные или андеграундные фильмы, самый значительный из которых был снят в социалистической Югославии за бюджетные деньги и назывался «Мистерия организма». Фильм, кстати, замечательный, рекомендую посмотреть. С одним условием, если вам исполнилось 18 лет, иначе не смотрите ни в коем случае. Также он влияние оказывает на самые широкие слои культуры, идеи Райха. Так, например, известный в определенных кругах писатель Уильям Берроуз был фанатом Райха и лечился при помощи аргонного аккумулятора. Но, кроме того, конечно же, была и другая сторона. Например, на Райха снимали прямые пародии, в частности, в эротической комедии «Барбарелла». Райх выведен в образе хитроумного, злого ученого Дюран Дюрана, который пытает главную героиню при помощи оргазма трона. И самое-то главное, конечно, то, что Райф выдвинул понятие сексуальной революции, которая изменила очень многое в культуре 20 века. Но Райх выдвинул это понятие, когда он еще был коммунистом. И в его воображении сексуальная революция была неотделима от революции коммунистической. И вот эта идея соединения коммунистической революции и сексуальной революции, экономического и полового освобождения человечества, нашла отзвук в сердцах огромного количества европейской молодежи, интеллектуалов в рамках так называемого не неомарксизма и различных новолевых течений. И когда в мае 1968 года парижские студенты выходили на баррикады с красными флагами, многие из них делали это под лозунгами Райха. Но была, конечно же, у Райха и другая сторона, его влияния. Когда я готовил этот ролик, я начал гуглить, смотреть, как же выглядел этот самый аргонный аккумулятор. Я надеялся найти статьи, ну, высмеивающие смешного псевдоученого. Вместо этого я обнаружил конкретную инструкцию о том, как собрать аргонный аккумулятор в домашних условиях. И тут открылись бездны. Оказалось, довольно большое количество граждан активно лечатся методиками Райха. И в том числе и среди наших соотечественников таких граждан полно. У них причем мысль не стоит на месте. Там новейший у них тренд, насколько я понял, это то, что аргонный аккумулятор наиболее эффективен, если сделать его в виде пирамиды, а еще лучше церковного купола. И вот что же мы имеем в итоге? Мы имеем, безусловно, псевдоученого, безусловно, научного фрика. А мы, конечно же, псевдонауку жесточайше осуждаем. Но, если честно, то лично мне вот такие вот странные фантазеры, чудаки и мечтатели 20 века, куда ближе некоторых наших современных, очень здравомыслящих властителей дум, у которых все, капитализм, счастье и вот это вот. Ну а у нас на сегодня все. Берегите психическое здоровье и до новых встреч.